Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака водолей на 2023 год. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну за донат, за подарок на Новый год. Очень было приятно, вдохновили, подняли мне настроение. От всей души вас благодарю и желаю вам успехов, процветания. Давайте теперь перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет Водолеев. В 2023 году, где какие возможности, где какие перспективы, какие вообще задачи на этот год, да, какие энергии идут. И первая карта для водолеев на 2023 год. Задачи. Посмотрим события первого квартала. Второго. Третьего. и совет на год когда дорогие друзья дорогие водолеи начинаем читать расклад сюда еще карту чтобы она была видно семерка чаш карта задачи карта энергии карта говорит о том что ваша задача в этом году сделать какой-то правильный выбор у вас будет несколько вариантов выбора какого-то важного и вам нужно прислушиваться к своему сердцу, чтобы сделать правильный выбор. Хороший год для духовной работы, для посвящения, для медитации, для развития себя именно в духовном каком-то плане. И даже такая задача, как бы, стоит, что нужно себя в этом направлении развивать. Важный выбор и духовное развитие такая задача на этот год. Смотрим первый квартал. Первая карта, январь. Рыцарь мечей. С января у вас уже могут события пойти быстро, да? Какие-то поездки, какие-то переговоры, разговоры, переписка. Может быть, надо быстро куда-то сорваться и поехать, быстро принять какое-то решение. Но здесь, конечно, всегда, хоть на секунду останавливайтесь, да, когда вас торопят и говорят, прими решение сейчас, прими это быстро, сделай какой-то выбор. Всегда все равно дайте себе несколько секунд, чтобы остановиться, подумать и спросить себя, а это для меня нужно? Это для меня важно? Это мне принесет какой-то хороший результат, или кому-то другому это выгодно. И тогда как бы примете правильное решение. По этой карте могут проходить какие-то споры, выяснение отношений, когда нужно будет отстоять себя или свою точку зрения, когда нужно будет что-то доказать кому-то. Ну и по этой карте как бы два варианта. Либо вы идете к своей цели, не обращаете на тех людей, которые пытаются вас вывести да, на эмоции, либо вы идете и защищаете свои интересы смело, уверенно, быстро. Такая вот карта, вот такие энергии на январь. Но если вы возьмете сети к своей цели, да, вы можете быстро и многого добиться, да, больших каких-то результатов. Потому что здесь будет можно сделать такой объем работы, который вы, может быть, за несколько месяцев не сделаете. Вот столько энергии дается на январь. Вторая карта, карта февраля. Колесница, карта победы, карта каких-то больших достижений, поездок, дорог, дел каких-то с транспортом, да, может быть удачная покупка, продажа, удачный ремонт, тюнинг, хорошие поездки, хорошие командировки, дороги, которые приносят тоже хороший результат. Если вы остаетесь на месте, на месте, да, работаете, то это просто победа может быть вот в этих спорах, когда вы сможете доказать свою правоту, когда вы сможете отстоять свои какие-то мысли, свои какие-то идеи. И здесь вы вот поймете, что вы да, вы победили. Тем более, что эта карта старшего аркана, и она говорит, ты получишь большие результаты, если ты будешь уверен в себе, если ты будешь вести себя как победитель, да, если ты не будешь опускаться там до мелких вот этих разборок, а будешь вести себя как настоящий руководитель, предводитель войска, да, который понимает стратегически, что делать, куда идти, как управлять людьми, и обязательно добьешься хорошего результата. И карта говорит, что нужно держать все под контролем, да, не пускать ничего из виду, никакую мелочь. А, взялся за гуш. Не говори, что не дюшь. Да, а, успевай все контролировать, всех проверять. А, бери вот на себя вот эту ответственность, тогда ты получишь вот эту победу, вот этот результат и вот эти достижения. Март. Карта шестерка Пентаклей. Карта говорит о том, что а, здесь два варианта развития событий. Если вы здесь добились материальных успехов, то, скорее всего, появятся люди, которые будут просить у вас помощи. Здесь тоже несколько вариантов развития событий. Если вы людям давно помогаете, но не видите результата, что они как-то растут, меняются, то подумайте, стоит ли оказывать эту помощь. Или... Если у вас там просят первый раз, и вы а, даете не, не сами деньги, а как бы удочку, да, чтобы человек сам дальше продолжал развиваться и выходить из трудной какой-то ситуации, то это более лучший, конечно, подход. А, может быть, у кого-то и такая ситуация, что вы вынуждены просить о помощи, да, что вам на что-то не хватает финансов, или вам нужна какая-то, может быть, другая помощь а, от, от людей. Тогда вы эту помощь обязательно найдете, по этой карте вам обязательно помогут. Совет по этой карте, что нужно разумное обращение с финансами. Если у вас какие-то долги, и кредит, ипотека, да, то нужен четкий план выхода из этой ситуации, да, что может нужно больше закрывать, больше вкладывать в месяц, чтобы быстрее это закрыть. Да. Но нужно предпринимать какие-то шаги, какие-то действия. Здесь вот эти люди, они видите, они надеются на помощь, на поддержку чью-то, да, но сами они ничего не предпринимают. Если вы этим людям хотите помочь, то нужно заставить их действовать, да, заставить показать, может им вот путь выхода из этой ситуации, из долговой какой-то может быть ямы, да, из кредитов и, и сложностей каких-то, заставить, чтобы они сами предпринимали какие-то действия. тогда эта помощь будет полезной, тогда эта помощь будет нести позитивное, да, закладывать позитивное начало для этих людей. так, март, апрель, переходим ко второму кварталу, апрель, май, июнь Первая карта это карта влюбленная, карта выбора, перекресток, когда мы должны сделать какой-то выбор из двух вариантов, может быть, из нескольких, как у нас стояло в задачах. да? Вот как раз вот здесь проигрываются задачи нашего года. Это обратите особое внимание, во-первых, старший аркан здесь у нас идет, да, апрель. Во-вторых, он решает задачу всего года, когда нужно сделать выбор. И сделать его нужно правильный. По этой карте, конечно... Карта сама помогает сделать этот выбор правильный. Единственное, что нужно прислушаться к своему сердцу, да, что сердце говорит нам, чего мы на самом деле хотим. Здесь, конечно, важна поддержка близких людей, здесь важно общение. И, кстати, по этой карте может быть очень приятно общение, здесь может быть любовь кого-то, да, как это правильно сказать, не настичь, прийти, да, любовь, или вы можете обрести любовь, или просто будет возможность и время для того, чтобы побыть с любимым человеком. Все это надо использовать, сделать правильный выбор, провести приятное время, да, это, кстати, карта пятницы, да, когда мы можем собираться с коллегами, с друзьями, с близкими людьми и проводить приятно время за столом где-нибудь, в ресторане, приятное просто общение такое, ну или с любимыми людьми просто, да, какой-то романтический вечер. Так, апрель-май. Очень много работы, большая нагрузка. Нужно будет напрягаться, но здесь нужно терпение, здесь нужно доводить дело до конца. Чтобы не выдохнуться к концу месяца, да делегируйте свои какие-то полномочия, обязанности, распределять их правильно, грамотно, чтобы не устать и чтобы хватило сил дойти до конца. А сил у вас хватит, потому что здесь... Совсем немного осталось, но напряжение вот этого месяца вы будете ощущать достаточно сильно и достаточно хорошо. Карта семейная, родовая карта, которая говорит о том, что нужно, может быть, напрячься ради семьи, ради детей, ради семейных каких-то решений семейных вопросов. Может быть, вы не доверяете другим и думаете, что я только могу это сделать, да, поэтому на себя столько взвалили. Подумайте, может быть, люди-то и сами могут часть проблемы решить. Не думайте, что вот все такие, как сказать, несостоятельные, а вы вот ответственный такой человек. И другие, если на них возложить эти обязанности, они тоже могут хорошо справиться. Просто нужно иногда доверять людям, верить в их силу. Для вас, в общем, препятствия все эти преодолимы. Делай, что должен выполнять свои обязанности, да, карта говорит, ты сможешь все. А, май, так июнь. Ну вот в июне вот эта родовая карта, вот это, не смотрите, как семья, вот эта любовь. А у вас вот этот квартал идет под вот гидой семьи, видимо, любви. Что-то здесь происходит важное. И десятка чаш это наивысший аркан по эмоциям, да, в семье, в чувствах, в удовольствиях. И карта говорит, ну расслабься теперь. Кстати, хорошо вот на этот месяц запланировать на июнь отдых, да, куда-то поехать с семьей или просто с семьей отдыхать или проводить какие-то семейные праздники, решать вопросы детей. Это все пройдет очень успешно и работа и семья здесь карта очень позитивная. Карта говорит о том, что нужно заняться вот какими-то семейными вопросами. Кому-то может хорошо съездить на родину э, и там вот решить какие-то важные вопросы. Карта разрешает. Люби, радуйся, наслаждайся. Ты это заслужил, ты много работал, ты через многое прошел, и теперь ты заслуженно можешь отдохнуть, насладиться этой жизнью, насладиться любовью, семьей, отношениями, э, общением с детьми. Позитивная карта хороший месяц. Давайте посмотрим теперь следующий квартал, третий квартал. Июль. Идет под карты четверка Пентаклей. Для кого-то это может быть покупка земли, дома, дачи, решение каких-то финансовых вопросов. Карта хороша для того, чтобы копить, откладывать, собирать, увеличивать свои доходы, сохранять свои финансы. Это не карта риска, это не карта, когда мы куда-то все вкладываем. Это карта, наоборот, когда мы ложим деньги на счет, когда мы их не тратим. Здесь карта говорит, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Нужно укрепить свое положение, да, нужно закрепить вот этот успех и стабильность, которую мы уже добились. Карта, вот, которая придает уверенность в завтрашнем дне, очень хорошая и позитивная, поэтому здесь зарабатывайте, здесь предлагайте усилия, чтобы улучшить материальное свое положение. Август. Восьмерка жезлов два варианта развития событий, для кого-то это карта зависания, когда кажется, что ничего не происходит, ничего не двигается, надо чего-то ждать, надо чего-то просто ничего не делать, а это иногда бывает очень трудно, тем более для водолеев, да, которые привыкли быстро двигаться, да, легкие на подъем. И здесь восьмерка жеслов для второй категории людей говорит о том, что вы можете попасть в струю, как говорится, на волну удачи, на волну успеха, и она вас понесет, да, она вас... Здесь главное иметь вот этот позитивный настрой, доверять миру, что да, у меня может быть такая ситуация удачная. И тогда вас просто на волну вот эту поднимет успеха и понесет вот весь месяц, вы будете чувствовать себя на этой волне. Здесь для вот второй категории людей быстрое развитие ситуации идет, быстрые какие-то перемены к лучшему, новости, планы меняются, да, все как-то ускоряется, все идет в лучшую сторону, даже настолько хорошо, насколько вы не планировали. Все может быть удивительно вот так происходить, неожиданные какие-то командировки, поездки, неожиданно какая-то информация может приходить. Совет по этой карте, что действуй быстро, не откладывай на потом, потому что вот этот бывает такое окно возможности, да, когда ты если успеваешь у него, но ты получаешь все, что ты хочешь. Когда ты чуть-чуть замешкался, засомневался, все окно закрылось и ты уже в этот поезд не успеваешь, ты уже не успел, он уже ушел. Вот поэтому два варианта: да, либо ты быстро либо для первых категорий людей ты тогда, раз ты выбрал такую тактику, да, ну тогда сиди и жди. А третья карта. Сентября, король мечей. Здесь жизнь от вас потребует принятия каких-то, знаете, решений таких быстрых, четких, когда надо что-то прямо отрезать от себя. Это может быть, если у вас бизнес, да, что нужно закрыть какие-то отделы, уволить, может быть, каких-то людей, если ваш бизнес там, не знаю, тонет или что-то не то происходит. Если вы хотите больше, у вас все успешно, и вы хотите больше успеха, здесь тоже нужен анализ. А как я могу быстро выйти еще на больше, более лучший результат. Здесь нужно пригласить специалиста, который поможет, подскажет, что нужно предпринять вот такие-то действия, да, уже отработанные кем-то. И тогда ты получишь результат. По этой карте идут а, такие дела, как сдача экзаменов, а, успешное завершение каких-то этапов жизненных, да, учебы, работы. А, здесь может идти подписание важных каких-то договоров, документов, бумаг. Когда мы принимаем решение, тут же подписываем да, договора, какие-то контракты. И здесь надо действовать обдуманно, взвешенно, быстро. И карты так и советуют, что все обдумывайте, просчитывайте, поступайте разумно, решайте проблемы по мере их поступления, но решительно и кардинально. Подписывайте договора, если это надо, да, потому что вы не упустите здесь никаких э, мелочей, все увидите, все заметите и обратите, э, как сказать, обратите себе все на пользу. Конечно, это может быть еще и встреча с людьми э, военных структур, да, полиции, милиции, э, адвокатуры, врачей, вот такие категории людей, которые э, упорядочивают нашу жизнь и которые следят, да, чтобы было в каких-то делах у нас был порядок. Поэтому будьте готовы к встрече вот с такими людьми. Юристы, адвокаты, врачи, военные, люди в форуме, да, какие-то специалисты хорошего плана, айтишники идут тоже по этой карте, поэтому, поэтому все вот это вы можете использовать для своего успеха. Ну и мужчины, конечно, могут влияние иметь на вашу жизнь большое в этом месяце. Давайте смотрим четвертую декаду, да? это у нас октябрь, ноябрь, декабрь, октябрь нам открываются новые пути, новые возможности, мы можем в это время переехать или уехать куда-то далеко, на далекое расстояние от дома, мы можем пуститься в какое-то интересное путешествие. Для кого-то, кто останется, допустим, дома, никуда не поедет, эта карта может говорить, что просто пути открываются в плане развития или какая-то психологическая дистанция будет между вами и вашими близкими. Например, ну кто-то, допустим, из семьи уехал в командировку, да, а у других может быть так, что в одной квартире вы живете, но вы как не ощущаете вот эту близость, как будто далекая психологическая дистанция, кто-то работой занимается, кто-то своими делами, и как бы нету вот этой общности, может так казаться для кого-то. Но дороги перед вами открываются, и карта советует, что если раньше у тебя что-то не получалось, теперь обязательно получится. Отправляйся в путь, и а, в этом месте обязательно необходимо движение, динамика, а, какое-то действие с твоей стороны, чтобы улучшить свою жизнь. А, вторая карта ноября, Туз Пентакли. Те, кто пойдет смело вперед, те, кто начнет вот этот путь новый, да, возможность иметь им воспользоваться, тот получит сразу какие-то подарки. Это может быть доходы, это может быть прибыль, это хорошие заработки, это подарки. Это так, когда судьба нас награждает чем-то, да, когда она нам дает новые шансы, новые какие-то еще более лучшие возможности, чем раньше. И совет по этой карте ⁇ используй шанс, используй эти возможности, потому что это каждый день не дается. А вот сейчас ты можешь это использовать. Для бизнесменов это может быть покупка дорогостоящего какого-то оборудования, да, за хорошую, выгодную для вас цену. Это как подарок тоже может быть, да. Или вы можете купить домой себе, да, какую-то какую технику дорогостоящую, очень выгодно купив. Может, вам дадут рассрочку выгодную или скидку хорошую. В общем, вы будете рады и довольны тем, что вы приобрели и то, что вы купили. А ну, это может быть еще и как подарок, как хорошая работа, высокооплачиваемая, да, вы пошли на новую работу, и там хорошие деньги платят. Или вы вступили в отношения, да, и вы рады, что вот какая-то стабильная такая вторая половинка, что вы прямо рады, не нарадуйтесь, да, тоже как подарок судьбы. А последняя карта этого года — луна. Карта, когда а, могут а, прийти к нам такие какие-то мысли, что... А что будет дальше? Да, когда мы можем переживать за свое будущее? И все это от того, что мы не владеем какой-то информацией, да? нам не хватает чего-то, нам недостаточно чего-то. Здесь совет простой что если вам не хватает информации, если есть люди, организации да, какие-то, где эта информация есть, то вы просто идите туда, ищите эту информацию, чтобы э, прояснить все, чтобы ясность наступила. Если нет такой возможности, то просто спокойно ждите. И чтобы это все спокойно прошло, займитесь, лучше развитием себя, развитием своей интуиции, развитием э, чувствований своего. Да, это у нас и в задачах стоит. Вот эта карта говорила, что и выбор, и духовное такое развитие. И декабрь будет очень хороший месяцем для каких-то практик для подключения каким-то знаниям высшим да, для того чтобы что-то познать что-то попробовать что-то изучить развить в себе какие-то способности вот для этого карта очень хороша поэтому занимайтесь на декабрь, спланируйте себе может быть что-то вот в этом роде совет на этот год да, девятка мечей карта говорит когда будут вот эти страхи какие-то переживания вот здесь и здесь приходить да не надо бояться страхи пустые не надо переживать, вы на эти переживания тратите свои энергии, и а, потом ее может где-то не хватить. Вот, например, здесь, да, когда мы, у нас много работы, много нагрузки, и мы еще и переживаем да, за что-то. Не надо переживать, надо просто действовать и учиться прислушиваться к своей интуиции, к своему сердцу. Итак, дорогие водолеи, прекрасный расклад на год. У вас много в этом году хороших возможностей. Вы можете улучшить и свое материальное положение, да и любовь, и семья. Здесь хорошие шансы и возможности для развития. Прекрасный год. Вы получили все советы, все предупреждения. Поэтому этот год можете прожить просто легко, замечательно и добиться больших результатов. Я желаю вам успехов, процветания. Пусть все у вас получится пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравился этот расклад, если вы получили какую-то важную для себя информацию, пишите, как у вас все проигрывается. И, и с Новым годом, дорогие друзья! Если у кого-то есть желание сделать личный расклад, пишите на почту, сделаем для вас личный на год расклад. До новых встреч, дорогие друзья! С Новым годом!